Глава 33. Тот, который делает перевертышей. А тем временем все текло своим чередом. Я работал со своими пациентами, происходили встречи с разными интересными людьми, как и все остальные люди, мы периодически стояли в очередях за тем или иным дефицитом, которые на самом деле были предметами первой необходимости. В магазинах практически ничего не было, но мы могли себе позволить закупать продукты на рынке. Чаще всего мы ездили на Варшавский рынок, иногда на Рижский. Я не столь хорошо знал Москву, и хотя у меня всегда было неплохое чувство пространства, и ориентировался я тоже весьма недурственно, но обычно хорошо знаешь те районы, в которые приходилось приезжать по делам. А так как я работал на дому, и люди либо приезжали ко мне, либо я с ними работал по телефону, не возникало особой необходимости носиться по Москве. Но все действия в земной реальности – были в большей степени необходимостью, чем потребностью, в силу того, что настоящая для нас жизнь была в космосе. Именно бескрайние просторы Вселенной были для нас настоящим домом, родным домом, в который тянуло все сильнее и сильнее. С каждым днем все больше и больше открывалась информация о нашем прошлом. С каждым днем мы все более ярко осознавали себя и всю свою ответственность за то, ради чего мы оказались на этой планете. В силу обстоятельств нам часто приходилось оказываться на разных планетах с той или иной формой жизни. Вначале мы, видно подсознательно, выбирали для контактов цивилизации гуманоидного вида, но периодически наталкивались и на негуманоидные формы разумной жизни. Просто негуманоиды принципиально отличаются от гуманоидов не только своим внешним видом, но и своими мыслительными процессами. По мере того, как происходило качественное изменение при перестройках сущности и мозга, постепенно возникал фундамент для общения с негуманоидами. А пока этот процесс только набирал свои обороты. В основном контакты происходили с цивилизациями и иерархиями гуманоидного типа. Кстати, гуманоидные или негуманоидные виды разумной жизни в основном предопределяются самим пространством. Именно тип материи и коэффициент квантования пространства по материям определяют форму разумных существ, зарождающихся в этих пространствах. Так уж сложилось, что в нашем слоеном пироге возникли оптимальные условия для развития именно белковой формы жизни, в подавляющем своем большинстве принимающей гуманоидную форму. Но даже среди цивилизаций на белковой основе можно было встретить что-нибудь эдакое. В самом своем начале лазания по пространствам Светлану поразила планета Земля, на которой росли огромные цветы невероятных для нашей старушки форм. Но самое удивительное было в том, что эти фантастические цветы невероятных форм были поющими. Поющими в прямом и переносном смысле этого слова. Поляна из этих цветов исполняла невероятной красоты мелодию, которую просто не с чем сравнить на земле. В какой-то степени эту музыку можно сравнить разве что с органной, только поющие цветы образовывали собой живой орган из десятков тысяч звучащих труб. И это звучание цветов не было какафонией, а не земное по своей красоте гармонией невероятных звуков. Эта поющая планета просто потрясла Светлану. Но еще больше ее потрясли поющие пространства, на которые мы наткнулись за черной пропастью. Конечно, пространства не пели в привычном для нас понимании этого слова. Они пульсировали в разных ритмах, выбрасывая при этом сгустки разных материй, которые, накладываясь друг на друга, создавали вселенскую цветомузыку. Но в основном шла ставшая уже рутиной работа, защита от нападающих и помощь тем, на кого напали. Охота на Светлану набирала все больше и больше обороты. Все дело в том, что я производил у нее все новые и новые преобразования мозга и сущности. Новые друзья и соратники по борьбе с паразитами очень часто приносили ей в подарок найденные ими кристаллы погибших женских сущностей, большинство из которых отказывались от предлагаемого мною им восстановления и просили слить их с сущностью Светланы. Друзья после решения определенной задачи всегда приходили с новыми наработками, порой такими радикальными, что их сложно было узнать. Все делились со всеми своими находками и новыми решениями. Так уж получилось, что мы со Светланой стали закваской принципиально новой иерархии во Вселенной, многие освобожденных от паразитического контроля горели желанием бороться с этой мерзостью самым активным образом. Если это были иерархии цивилизаций или объединения цивилизаций, они оставляли вместо себя того, кому могли доверить свою ответственность перед другими и вливались в наше космическое рыцарство». Как-то само собой сложилось так, что меня все считали за главного. Наверное, из-за того, что я начал это дело, стал освобождать одного иерарха за другим от контроля паразитов. Но тем не менее все продолжали считать меня главным, и обычно практически каждый день происходил сбор и обсуждение плана действий, обмен информацией, качественные преобразования сущностей и структур мозга. Меня даже в космосе стали звать тот, который делает перевертышей. Конечно, все свои методы действия я передал своим новым соратникам, и они тоже стали делать перевертышей, освобождать от контроля паразитов других иерархов и целой иерархии цивилизации. В принципе, любая серьезная работа не начиналась без моего участия, и обычно я распределял роли и задачи другим или проводил работу сам. Постепенно число желающих стало очень большим, и возникла необходимость отбора в гвардию, наиболее подготовленных и готовых внутренне к подобной деятельности. В результате всеобщего обсуждения было принято решение произвести конкурсный отбор тех, кто должен был составить постоянную основу для этого космического братства. Это было вызвано и тем, что проблемы, с которыми все чаще и чаще приходилось сталкиваться моим соратникам, требовали быстрой и адекватной реакции на возникающие ситуации. Любое промедление стоило жизни или серьезных повреждений неторопливым. Поэтому и было принято решение оставить действительно готовых бойцов. Да и не было необходимости в таком большом числе воинов. Было очень много работы по восстановлению до нормы на освобожденных от паразитов просторах Вселенной. Освобождение от влияния паразитов не означало немедленного восстановления порабощенных иерархий и цивилизаций на путь истины. Необходимо было лечить их от следов паразитической системы, что требовало довольно длительного времени и огромных усилий. Поэтому и на этом фронте требовались те, на кого можно было положиться в этом. Вследствие этого мною были разработаны специальные тесты, которые были обязательны для всех. После прохождения первого уровня тестов прошедшие допускались до следующего этапа, а не прошедшие тесты без какой-либо обиды занимали тот участок работы, который максимально гармонировал с их возможностями и умениями. Это не означало, что отсеянные через тест становились отчужденными, и они по-прежнему имели право появляться в гостях, встречаться со своими друзьями и т.д. В светлой иерархии нет места пустым обидам и глупым амбициям. В такой системе нет места протекциям и каким-либо привилегиям. Каждый занимает то место в боевом строю, которое соответствует опыту, возможностям и той ответственности, которую он может нести на своих плечах. Вообще уровень сознания светлых иерархов у меня всегда вызывал удивление, вполне возможно из-за того, что я сам сознательно сформировался на Мидгард-Земле, где подобное просто не существует. Я никогда не видел и не слышал, чтобы кто-нибудь из них заявлял о том, что он лучше, выше кого-либо, что достойны большего и так далее. Каждый получал задачу, которую был в состоянии решить, а в случае возникновения неожиданной ситуации, оказывал помощь тот, кто имел необходимые качества и свойства для решения возникшей ситуации. Все светлое братство было связано друг с другом телепатически и немедленно обращались за помощью в неясных ситуациях. Не было места и гордыни типа, мол, я могу решить все сам, и мне не нужна ничья помощь. Нет времени для пустого пломба, когда каждый миг дорог и промедление смерти подобно и не только гордецу, но и всем тем, кто зависит от решения поставленной задачи. Для меня лично работа с такими соратниками и братьями по духу всегда была высшей честью и радостью. Каждый был готов, если надо, умереть за другого, и не на словах, а на деле. К сожалению, такое духовное братство практически невозможно на данный момент на нашей Мидгард-Земле, и это вызывает только грусть. Несколько позже мне удалось встретить таких существ и на нашей старушке-Земле, но большинство из них, хоть и имели земные тела, но у них были высокие космические сущности. Но трудно ожидать от неразумных еще детей Мидгардземли проявления высокой космической морали. Надо еще сначала создать такие условия на нашей планете, которые позволят прорасти зернам этой высокой морали. А пока еще и поле не вспахано, и зерна еще не брошены в землю, и не созданы благоприятные условия для прорастания этих зерен. Но это не значит, что нужно все бросить и ждать, пока дети вырастут из коротких штанишек и достигнут нужного уровня сознания. Как это ни прискорбно, но большинство сделать это самостоятельно не могут и никогда не смогут, в силу ряда причин. Большинство, к сожалению, требует оказания помощи в деле просветления сознания. Конечно, наиболее ценно, когда человек сам достигнет просветления сознания – но для этого человек должен иметь определенные свойства и качества ума и характера, такие как многогранность образования, наличие самостоятельного мышления, свобода от догм и штампов, аналитическое мышление, трудолюбие и возможность качественно изменять себя, создавая новые органы чувств. И ко всему этому необходимо добавить быстроту анализа, быстроту принятия правильных решений и наличие удачи, что тоже само по себе немаловажно. Ну и, конечно, наличие таланта, и желательно способного к саморазвитию. В силу целого ряда объективных и субъективных причин, реализовать все это могут и могли немногие. И в этом нет ничего дискриминирующего по отношению ко всем остальным. Дискриминируют ли своими творениями Леонардо да Винчи, Рафаэль, Тициан, Рембрандт и другие гиганты эпохи Возрождения только потому, что они смогли создать свои картины, в то время как все остальные их современники ничего подобного создать не были в состоянии. Конечно же нет, просто каждый человек в состоянии реализовать только самого себя, а не соседа. А еще социальными паразитами за последнюю тысячу лет создана такая социальная система, что даже те, у кого и присутствуют необходимые свойства и качества, должны сначала пробиться сквозь созданные социальными паразитами бетон системы образования и воспитания, вбивающий всем в голову идею рабства, как физического, так и духовного. В таких экстремальных условиях весьма сложно даже правильно сориентироваться, учитывая, что каждый рождается животным, проходит фазу разумного животного и только тогда достигает фразы собственного человека. Но это никоим образом не означает, что нужно опустить руки и ничего не делать. Наоборот, именно в таких жестких условиях необходимо каждому делать все возможное и невозможное, чтобы все-таки прорваться сквозь эти препоны и барьеры. И пускай не всем может быть удастся достигнуть своего потолка развития, но даже продвижение вперед на один шаг по эволюционной лестнице является прогрессом и исполнением предназначения. И пускай это будет не полное исполнение предназначения данного человека, а только один шаг, но в последующем воплощении есть возможность сделать следующий шаг, затем еще один и так далее пока идущий вперед человек не реализует свой собственный потенциал. А пока этого не произошло, тем, кто уже проснулся, предстоит взвалить на себя бремя из-за самих себя, и за всех еще не проснувшихся. Это равносильно вопросу, стоит ли спасать детей от опасности, если они эту опасность не видят и не понимают. Ответ однозначен – спасать и не ждать маны небесной, которая вряд ли упадет с небес, по крайней мере никогда ничего подобного не случалось. Когда 13 016 лет тому назад, на 2007 год, случилась планетарная катастрофа, никакой манны небесной с небес не падало, а падали термоядерные бомбы и осколки малой луны Фатты. И вместо манны небесной выжившие получили отравленную радиацией воду, отравленные плоды и борьбу за выживание в тяжелейших условиях. И хотя существует расхожая фраза из старого советского кинофильма, что спасение утопающих – дело рук самих утопающих, любое разумное в полном смысле этого слова существо не может оставить все на самотек, только потому что остальные еще не проснулись. Если разумное существо так думает и поступает, то это означает только одно – это существо не на стороне света. И наибольшая ответственность за остальных ложится на проснувшихся в условиях, когда планета под контролем паразитических сил. И в силу того, что мне удалось проснуться и растолкать нескольких спящих, я еще не понимая и не зная всей ситуации с социальными паразитами на Мидгард-Земле, считал необходимым действовать, и я действовал в ситуациях, с которыми я сталкивался вольно или невольно. Конечно, на физическом плане реальности борьба не происходила очень уж часто. Так уж сложилось, что основная война с паразитами и их системами происходила у меня и Светлана в основном в космосе. Только гораздо позже стало ясно, что это был единственно верный путь борьбы с социальными паразитами на нашей Мидгард-Земле. Без умения вести войну в космосе и без уничтожения космической системы социальных паразитов не было ни одного шанса выиграть войну с ними на отдельно взятой планете. Именно в этом и была загадка непобедимости социальных паразитов. Именно поэтому они без какого-либо сожаления при малейшей опасности для себя или истощении природных ресурсов той или иной планеты уничтожали планету вместе с цивилизацией на ней, без какого-либо сожаления. Ибо для этого космического паразита отдельно взятая планета или отдельно взятая иерархия были и есть как одна маленькая клеточка, и потеря даже нескольких миллионов таких клеточек была практически незаметна. А уж о чувстве гуманности у этих космических паразитов и говорить не приходится. Поэтому то, что моя война с паразитами началась по-серьезному не с Мидгард-Земли, а с паразитов космических, было не просто случайностью, а как оказалось, единственной правильной тактикой и стратегией, которая и давала шанс на победу над паразитами в принципе, а не в частности. Но понимание этого пришло гораздо позже, а не в 1991 году, когда я вынужден был защищать Светлану от атак паразитов. Я очень часто шутил по этому поводу, говоря о Светлане – что если бы не ее любопытство и не стремление всей душой в космос, неизвестно еще сколько лет, а может быть и жизни, мне потребовалось бы, чтобы сделать то, что мне удалось сделать. Ведь я не мог позволить, чтобы шли удары по Светлане и допустить даже попытки ее захвата черными. И именно мои сражения с паразитами, начинавшими охоту на Светлану, заставляли меня шевелить мозгами гораздо быстрее, иначе я сам был бы раздавлен и уничтожен ими». Так что Светлана невольно стала ускорителем моего движения вперед по эволюционной лестнице. И за это я ей премного благодарен. Было очень интересное время, привычная жизнь стала весьма блеклой, хотя я и продолжал делать привычную для меня работу. Работал со своими пациентами, встречался с людьми, доказывал и объяснял желающим, как я понимаю происходящее в природе, но это воспринималось мною больше как рутинная работа. А душа требовала как можно быстрее вернуться в космос, Ибо там и для меня, и для Светланы была наша настоящая жизнь. И это не является аллегорией или красивым словцом, а самой что ни на есть правдой. По крайней мере нашей правдой, нашей реальной жизнью, в полном смысле слова. Но вольно или невольно нам приходилось спускаться со столь милых сердцу небес и заниматься делами чисто земными. Где-то в середине июля мы со Светланой решили съездить в Литву, проведать ее родителей и сына, которых я еще не видел. Я не мог поехать на долгий срок, но мне удалось выкроить несколько дней. Из Москвы мы выехали около 6 часов вечера, и выехав на Минское шоссе, я надавил на газ и не отпускал педаль газа практически до приезда в город Алитус, где жили родные Светланы. У моего Мерседеса была автоматическая коробка передач, но не было фиксатора скорости, и поэтому мышцы моей правой ноги от непрерывного давления на педаль газа начали нестерпимо ныть и мне пришлось изворачиваться и периодически давить на педаль газа своей левой ногой. При этом мы неслись с максимальной скоростью, где это было можно и где нельзя. Большую часть дороги машина неслась со скоростью 220 км в час, в том числе и ночью, когда дорогу практически невозможно было видеть. Я выходил из положения тем, что ориентировался по обочине дороги, которую освещали фары моей машины, ибо только так можно было определить, где дорога. Останавливались мы один раз, чтобы чего-нибудь перехватить в придорожной забегаловке и для заправки бензином бака моей машины. И уже рано утром следующего дня были в небольшом литовском городе Алитус. Перед тем, как приехать к родным Светланы, мы заехали на местный рынок, и я купил на нем ведро роз и ведро клубники, заплатив за каждый из них по 3 рубля. Я об этом пишу по одной простой причине – Цены на литовских рынках были просто невероятны для любого жителя России, да и не только. В Литве тогда цены на рынках были ниже, чем в магазинах, а качество было несравненно лучше. Особенно это касалось мясных копчений и изделий, которые готовились каждым продавцом по своему собственному рецепту. Все это было просто невероятно для всех жителей России, которые практически ничего не могли найти в магазинах того времени, а на рынках цены кусались и в прямом и переносном смысле. Я еще удивленно спросил у Светланы, а в Литве есть цены другие или только три рубля за ведро? Мой вопрос рассмешил ее и мы, посмеявшись с чистой совестью, поехали к ней домой. Я подарил ее маме огромный букет роз и другие подарки всем, которыми мы запаслись еще в Москве. А клубника очень пришлась к десерту. Я несколько раз говорил с родителями Светланы по телефону и немного волновался встретить их вживую. С сыном Светланы я познакомился еще когда мы подъехали к ее родному дому. Он играл с другими детьми на улице и увидев Светлану, выходящую из машины, кинулся к ней. Он был замечательным малышом, который робко подошел ко мне и спросил, а можно я буду вас называть папой? В этом вопросе чувствовалось такое отчаяние и недетская боль, что у меня, как говорят, кошки заскребли по душе. Я ответил положительно и его глаза засияли счастьем. Как порой мало надо ребенку, чтобы почувствовать себя счастливым. Родители Светланы приняли меня на редкость радушно. Ее мама быстро собрала богатый стол. И я в первый раз попробовал литовскую кухню. Стол был буквально заставлен разными блюдами. Все было очень вкусно. Мне все подкладывали и подкладывали и подкладывали. Я впервые попробовал знаменитые литовские цепелины. Как мне сообщили, в Литве так кушают практически каждый день по крайней мере в те времена. И я был очень сильно удивлен тем, что при таком питании в Литве практически нет полных людей. Вот что значит национальный обмен веществ. В нашей семье была традиция, что все, что положили на твою тарелку, должно быть съедено. В русских семьях к пище всегда относились с уважением, но эта привычка имела и обратную сторону. Поэтому очень скоро я взмолился в прямом переносном смысле этого слова – о том, чтобы они пожалели меня и больше не подкладывали ничего на мою тарелку. Светланина мама все время предлагала мне в кавычках хотя бы попробовать то одно блюдо, то другое, но я не был в состоянии съесть даже еще один маленький кусочек. Короче, мне еле-еле удалось отбиться от кулинарной атаки Светланиной мамы. Я еще где-то час продержался после весьма плотного завтрака, который более походил на завтрак, обед и ужин вместе взятые, попросил извинить меня и спросил, где я могу немного прикорнуть. Все-таки 12 часов за рулем и к тому же большую часть ночью Далее себе знать, и я только коснувшись подушки, практически сразу отправился в царство Морфея. Я проснулся ближе к вечеру, и мы со Светланой отправились знакомиться с окрестностями этого городка. Она показала мне холмы, на которых раньше стоял княжеский замок. От самого замка практически уже ничего не осталось, но вид холмов был просто великолепен. Замок стоял в излучении реки, которая по-литовски называлась Нямонос, и с этих холмов была прекрасно видна вся излучина реки и сосновый лес по обоим берегам. Можно только представить себе, каким был обзор скрепостных стен замка, когда его стены были еще целы. На следующий день мы еще некоторое время знакомились с этим городком, очень много беседовали с Василием Васильевичем, отцом Светланы. Как оказалось, он всю свою жизнь интересовался тем, чем я занимаюсь. И не из праздного интереса, а еще и потому, что его собственная дочь еще в раннем детстве проявляла такие способности, которые официально считались невозможными для человека. К сожалению, вечером следующего дня мы должны были ехать обратно в Москву. Но самое досадное было в том, что мы не могли взять с собой сынишку Светланы, и не потому что не хотели, а просто не было куда. Мы мыкались по съемным квартирам. Ни я, ни Светлана не имели московской прописки и в силу этого Робку, так звали сына Светланы, не могли устроить ни в какую школу Москвы, и он вновь остался на попечении дедушки и бабушки, которые его очень сильно любили. Но именно в это сложное для подростка время ему была нужна твердая рука отца. Ему было тогда 11 лет. Так состоялось мое первое знакомство с семьей Светланы и ее сыном. Правда, я все-таки решил не отправляться в обратный путь на ночь глядя, Вспомнив нашу дорогу валюту с ночью, когда приходилось ориентироваться на дороге практически на ощупь. Поэтому после всего я решил отправиться утром следующего дня. Попрощавшись со всеми, мы сели в машину и отправились в обратный путь. И хотя я вновь крутил баранку практически без остановки, дорога назад была веселей. Я вновь гнал своего железного коня на максимальной скорости. Пейзажи сменяли друг друга невероятно быстро. К сожалению, днем на трассе было гораздо больше машин, и поэтому не всегда удавалось двигаться с максимальной скоростью. Аналогично приходилось сбрасывать газ перед постами ГАИ, чтобы лишний раз не платить мастерам машинного доения, но не всегда это удавалось. Так или иначе, пришлось пару раз заплатить штрафу в пользу голодающих гаишников, тогда такса была в 25 рублей, что для большинства жителей несокрушимого тех времен было весьма значительной частью месячного бюджета семьи, который колебался от 80 до 200 рублей. Счастливщики с 200-рублевым бюджетом считались уже чуть ли не богачами. Правда, все это касалось в основном славянского населения страны, которое и составляло большую часть населения СССР. Это положение вещей отлично отражено в одном из анекдотов того времени. На военно-грузинской дороге попали в аварию грузин на своей Волге, армянин на Жигулях и русский на своем Запорожце. Из своей Волги выбрался грузин и сказал «Вай-вай-вай, целую неделю работать надо». Армянин выбрался из своих «Жигулей» и досадно взмахнув руками запричитал «Вах-вах-вах, целый месяц работать надо». Русский выбрался из своего «Запорожца» и горько молвил «Всю жизнь на эту машину спину гнул». Грузин и армянин посмотрели на русского и дружно спросили «Дорогой, зачем такой дорогой машина покупал?» Невольно вспоминаешь о том, как во всем мире преподносятся то, что происходило в СССР. Оказывается, это русский народ навязал всем остальным народам России, а позже и многим народам Восточной Европы коммунистическую идеологию и великорусский шовинизм, превратив Россию в тюрьму народов. Но почему-то, как видно даже из анекдотов тех лет, в кавычках «порабощенные народы» в СССР жили значительно лучше своих поработителей. Кстати, сейчас и грузины, и армяне свободны от великорусского шовинизма, но почему-то сейчас они не жируют на хребте русского народа, хотя по привычке наживаться лезут через все щели в ту самую Россию, которую при этом поливают грязью. И Грузия, и Армения сейчас нищие страны с нищим населением, и уже ни один грузин или армянин в анекдотах не спрашивает русского, зачем такой дорогой машину покупал своей массе русский народ не стал жить достойно, но у него есть будущее, и будущее достойное. А вот какое будущее у тех народов, которые получили свободу? Я опять немного увлекся, просто у меня душа болит и требует периодически выплеска этой боли за свой народ, за свою настоящую культуру и настоящую историю. Последний раз гаишники остановили меня уже на кольцевой дороге и получили от меня очередной налог в пользу голодающим. И на этот раз... Остановили, потому что у меня был мерседес бенс и они были уверены в том, что в этом случае они не останутся без надуя. Это сейчас и иномарок гораздо больше на дорогах, а в 1991 году они еще были довольно большой редкостью. Когда уже при подъезде к Москве я снизил скорость и шел со скоростью порядка 120 км в час, Светлана, посмотрев вокруг, спросила меня, а чего это мы так медленно едем? После почти всего времени пути, когда скорость была порядка 200 км в час, она уже так привыкла к мельканию за окном машины пейзажей с большой скоростью, что для нее скорость 120 км в час казалась скоростью черепахи. Так закончилась моя первая и последняя поездка на родину Светланы. Это был первый и последний раз, когда я видел ее отца живым. Последний раз живым видел от своего отца и Светлана. Я записал на свою видеокамеру эту поездку и беседу с ее отцом. Это была единственная видеозапись, кассету с которой у нас потом украли. И именно это было самой большой досадой, которую нам принесла кража. Позже, когда не стала отца Светланы, она не один раз сокрушалась по поводу украденной видеокассеты с записью ее отца. Но это уже ничего не могло изменить. На этом пока все, продолжение следует. Подписывайтесь на наш канал. Всего доброго.